Привет, друзья! Сегодня огромное количество людей интересуется криптовалютой и как на этом можно заработать. Наша команда за полтора года досконально разобралась в этой теме и получила отличный финансовый результат. За год мы посетили более 10 стран. Мы начали путешествовать, начали зарабатывать деньги, мы приобрели свободный стиль жизни. И по многочисленным просьбам мы создали уникальный курс «Инвестиции и бизнес на криптовалюте 2.0». Изучив его, каждый человек может начать зарабатывать уже сегодня и получать 5-10 тысяч долларов в месяц в ближайшие полгода. Стоимость данного курса оценивается порядка 2000 долларов. На этапе тестирования мы предлагаем вам этот курс совершенно бесплатно взамен на ваш отзыв. Прямо сейчас вы можете оставить комментарий под этим видео у того человека, у которого вы увидели это видео и получить наш курс абсолютно бесплатно. Пишите в комментариях «Хочу получить курс».